Здравствуйте, можете не вставать, это не школа, абсолютно. Ой. Все, можно садиться, да? Конечно, Ой, да. Ой, Малика, все. Ты Вы на мастер-класс? А? Нет, она, она на курсе ходит. Я а, -а, -а все понятно. Да, а -а -а. А -а -а. Угу. Ну ты садись, а -а -а. нормально. А -а -а, еще раз, здравствуйте. Я живая, не пластмассовая, с живыми эмоциями, абсолютно открыта к встречам, к вашим вопросам. Поэтому давайте сейчас все расслабимся абсолютно. Я не готовила какой-то определенной речи, никогда не готовлю. У меня нет ни бумажек, ни каких-то там редакторов, которые мне что-то готовят. Хотя Юля всегда мне готовила и вопросы, и тексты и так далее. Но я так привыкла работать в таком в живом формате. Поэтому ничего не буду рассказывать. Мне кажется, у вас есть какие-то интересующие вас вопросы которые вас интересуют я готова ответить если они в рамках приличия конечно поэтому давайте начнем такой интерактив я буду отвечать на ваши вопросы что вас интересует и вот по ходу действия определимся хорошо я готова к вашим вопросам поехали здравствуйте я хочу вас поблагодарить то что вы сегодня пришли к нам уделили свое время у меня возник такой вопрос Болели ли вы звездной болезнью в начале своей карьеры и как вы с этим справились? Угу. Хороший вопрос. А, в моей жизни была такая болезнь, скажем так. Это случилось в раннем возрасте, и слава богу, что это так случилось. Мне было 18 лет, я очень быстро и очень просто, ну так, по велению какого-то щелчка, мне очень сильно захотелось сняться в кино. И я это сделала, мне было 18 лет, и действительно я проснулась звездой, скажем так, в одночасье, в одну минуту, на следующее утро меня знала вся страна, наверное, вы знаете, что это фильм «Станция любви». Ну вот так быстро случилось все это, я не делала каких-то там, ну не проделала, скажем так, какого-то какого пути, терни звезд, звездам, просто все очень просто получилось. Я захотела, я вам просто расскажу историю, как это было. И у меня это получилось. Вот И, собственно, потом, на следующее утро, я поняла, что ну, нет других звезд в этом мире, что нет других красавиц в этом мире, что я такая одна, единственная, неповторимая. Это продлилось ровно <coughs> несколько месяцев. Через полгода все обо мне забыли, никто меня не вспоминал, никто меня не искал. Случилась перестройка, развал Советского Союза. Всем было не до этого. Наши мамы побежали в Китай за товаром, там еще что-то. Ну, в общем, случилось что-то невероятное. Киноиндустрия развалилась, никто не снимал кино. И я поняла, что все настолько зыбко, все настолько временно, все настолько не имеет своей цены, если ты никто и зовут тебя никак. Можно быть просто красивой девочкой, иметь красивые длинные ресницы, немного таланта, и, в принципе, тебе может повезти. Но если ты вовремя не поймешь, что... Ты ничего не стоишь, если ты ничего не умеешь, прежде всего, ты не владеешь профессией, то ты так и останешься этой красивой девочкой, которая очень быстро состарится и никому не будет нужна. Вот, и поскольку я обладаю, ну скажем, может быть, там, природным умом, я очень быстро, в 18 лет поняла, что мне нужно двигаться дальше, что мне нужно владеть профессией. Так, кем я хотела стать в, в детстве? Я никогда не рассматривала для себя никакую другую профессию, кроме э, профессии, скажем так, артистки. Мне было три года, мне было два года, мне было пять лет. Я просыпалась с мечтой стоять на сцене и засыпалась этой же мечтой. И ни кем другим, ни учителем, ни стоматологом, ни врачом, ни кем-то другим я себя не чувствовала, потому что родилась в артистической семье. А мои родители артисты с обеих сторон, мой родной дедушка, которого я воспитывалась, работал в филармонии, он был директором Уральской филармонии. И все свое детство он водил меня за ручку на эти концерты, где я, кроме артистов, и, и ничего и не видела. <coughs> ну и даже, наверное, если бы я и не видела этих артистов, все, что я умела делать с детства, это все время говорить, все время выпячиваться вперед, все время говорить, я умею читать стихи, я умею петь, я умею танцевать, неважно, я умела это или нет, но меня всегда говорили, девочка, вот хватит уже, вот не надо больше петь, не надо больше танцевать, но мне всегда хотелось, чтобы меня было видно, но это такое наличие какого-то гена или, не знаю, чего-то свыше, я артистка по своей сути, ну и никакой другой профессии для себя я не рассматривала. И даже моя мама, которая была певицей, которая насильно меня заставила поступить в педагогический институт. Я была очень послушной девочкой, воспитывалась в строгих правилах, не говорила «нет», «не могу», «не хочу», «нельзя». Таких слов в рационе у меня не было. Я послушалась маму, поступила на педагога. И ровно через год поняла, что это не мое, и я просто рассказывала уже эту историю. Тайна от родителей, сдала документы в Театральный институт, потому что я была убеждена на 200%, что я обязательно туда поступлю. У меня не было никаких страхов, что я не поступлю. Конкурс был огроменный, просто огроменный конкурс, но меня это ничего не пугало. Я точно знала, что возьмут меня. Но это такая внутренняя уверенность, которая во мне всегда присутствовала. Я поступила в театральный институт, и через полгода, когда сдавала сессию, я сказала, «Мам, я хожу в институт, я учусь, и вот у меня сессия, но не в том институте, в который я поступила». Вы не видели в глаза просто моей мамы. Я сказала, «Да, мам, я это сделала, я сейчас студентка театрального института, хочешь ты этого или нет». Она сказала, Ну, «Тебе не повезет, у тебя ничего не получится, но ты будешь одной из там тысячи, потому что ну, тебе будет очень больно, когда ты не получишь признания публики и так далее». Я сказала, мам, давай договоримся, если я буду одной из тысяч, это будет моя ошибка, я никогда тебя в этом винить не буду. Но я всегда знала, что я не буду одной из тысячи, потому что я никогда не была одной из тысячи, ни в садике, ни в школе, ни, ни в институте. Я всегда была девочка номер один, как бы это ни скромно не звучало, но это было именно так. И номер два я никогда не рассматривала. Каждый, кто встречался в моей жизни, он делил меня опытом и определенным уроком, что нужно делать и что не нужно делать. У меня были <как> наставники, скажем так, на телевидении, когда я пришла, и когда мне впервые сказали, что мы тебе ничем не поможем, ты такая же, как и мы, ты закончила факультет журналистики, а... поэтому как-то выживай, как можешь». И мне приходилось выживать, и это тоже были учителя в моей жизни, потому что никто ко мне не прибежал, не сказал, «Баян, это нужно вот так делать, сначала ты кодируй текст, а потом тебе нужно разложить синхроны, а потом нужно написать заглавную строчку, а потом нужен синхрон, а потом крупный план клеится на общий план, и они никогда не склеиваются вместе». Я все это училась э, изо дня в день, э, работать на телевидении. Потом у меня были другие учителя на других каналах, которые говорили мне э, Есентаева, не нужно тут строить из себя такую фифу, не нужно сюда приходить на шпильках, не нужно сюда краситься, у нас здесь нет пола, здесь все только журики, я это тоже слышала. Мне было смешно про себя, но я продолжала ходить на шпильках, и меня посылали в самые грязные места, там по помойкам, по, по, по крысам, Господи, где я только не была на самом деле. И это тоже был урок, когда меня вот такую вот куклу специально посылали именно туда, где, где, где такие, как я, они должны были появляться. Но я там появлялась, потому что я понимала, мне нужно учиться журналистике, мне нужно уметь давать интервью, мне нужно уметь задавать вопросы, мне нужно <coughs>, уметь писать, делать <coughs> сюжеты, делать это быстро, потому что новости – это всегда быстро. Вот так прошло 7 лет, и через 7 лет <coughs> я впервые сказала себе, Баян, тебя зовут Баян, теперь ты умеешь делать все, что можно и нужно уметь делать на телевидении. И вот эти 6-7 лет я как раз шла к своей мечте, это была моя мечта. Но я точно знала, что она осуществится, я всегда хотела иметь свою авторскую программу. Но чтобы иметь свою авторскую программу, нужно иметь фактор доверия, прежде всего, к себе. И когда ты сама себе уже доверяешь, ты владеешь этой профессией, тогда вы все, которые пришли... Сюда вы верите мне, правда? Вот все, что я говорю, и вы мне верите. Это и есть фактор доверия. Это э, моя профессия, э, и мои учителя, и мои наставники, которые научили меня владеть своей профессией. А ваш герой в реальной жизни, в современном мире. И какой способностью вы хотели бы еще обладать? <связь> Ну, вы знаете, у меня нет каких-то героев, таких определенных, ну, вот, на которых бы я, там, не знаю, молилась или хотела бы совершить такую же поступку. Определенно Гагарин – это герой, потому что он первый взлетел в космос, да, но кто еще может это... Я бы, даже если бы мне заплатили, я не знаю, 10 миллионов долларов, я бы не решилась полететь в космос, честно. Я боюсь не, не вернуться оттуда, например. Ну, это герой, да, это вот... Ну, там, я не знаю, мать Тереза, да, тоже герой для меня, Столь, столько в ней сердца, сколько она помогла. Но я, я бы тоже не смогла стать матерью Терезой, потому что я не, не, не она, и во мне нет столько доброты, например, да. Поэтому вот э, они есть для меня, я что-то от каждого из них э, беру, но мне бы хотелось быть, например, с спа Бобом Потому что ему вообще все, все равно, да? ему все равно, что о нем думают люди, ему все равно, что творится на земле. У него есть штаны, и у него есть этот океан, и у него всегда хорошее настроение если мы сейчас говорим о героях, лучше, ну, как бы отключиться от реалий, да, чего бы мне хотелось, но и чего я не могу себе, к сожалению, позволить, мы все зависим от того социума, в котором мы живем. Я завишу от вашего мнения, понравлюсь я вам или не понравлюсь. Я, мы все зависим а, от этого, как бы я ни говорила, что мне это не интересно, что мне это надоело, я живу под большим давлением социального а, отношения к, к моей а, личности, скажем так, да, то есть я постоянно подвергаюсь критике или, наоборот, восхищению И на меня, как на человека, это, конечно, действует. Я ну, многого себе не могу позволить как раз потому, что меня знают или любят, или ненавидят. То есть я всегда подвергаюсь под вот эти нападки или плевки, или восхищения. И я даже не знаю, народ может сейчас сказать, что вы такая классная, потом отверну, сказать, да, она вообще такая ужасная, например. Да? И мы от всего этого зависим, и на меня, конечно, это давит, и в моей профессии или в моей жизни есть много минусов на самом деле, или их даже слишком много, потому что успех и слава, она всегда граничит с запретами. Я не могу себе многого позволить, я могу, например, выпить, да, как нормальный человек, расслабиться, громко хохотать там вести себя привольно. Я не могу себе этого позволить. Я не могу себе позволить появляться в каких-то очень публичных местах, потому что люди подходят ко мне, начинают фотографироваться, рвать меня на куски, давить мне там, за руки, заставлять меня сфотографироваться. Они не понимают, что я живой человек, что я просто хочу сходить в кино со своей дочкой. Вы представляете, вот вы пошли кино с дочкой, и вас начинает, а можно сфотографироваться раз, а можно сфотографироваться два. Когда к вам 25 пятый человек подходит, он действует вам на нервы, потому что вы живой человек. И я говорю, извините, я не могу с вами сфотографироваться. Я сейчас вот с дочерью э, общаюсь, и человек говорит, а что, вам трудно, что ли? Я вот тут ждал вас, я за вами бежал, вы с ними сфотографируете, а со мной нет. Я же не могу каждому а, объяснить, что я живой человек, я хочу а, немного уединения. И некоторые люди начинают просто в, в наглую, просто физически это делать Это буквально вчера произошло на презентации книги Когда мне пришлось просто оттолкнуть молодого человека Сказать, везите себя, пожалуйста, прилично И таких случаев очень много в моей жизни И поэтому я не могу появиться, например, там, в ночном клубе Хотя мне очень хочется просто выпить мартини там, И просто потанцевать, например, да? ну, как нормальному живому человеку просто выбросить из себя этот шква шквал Негатива, усталости Просто, просто расслабиться. Но я не могу, я никогда не расслабляюсь. Я не, не пью, не хожу в ночные клубы. Я хожу в закрытые рестораны, например, потому что я просто могу сидеть, сесть, сидеть есть в обычном ресторане. Ко мне может подсесть семья, которая приехала с Караганды э, со своими внуками, детьми и скажет, уделите нам внимание, нам нужно с вами сфотографироваться, мы специально приехали с Караганды. Поэтому вот таких моментов в моей жизни очень много. Это обратная сторона моей всей работы, если кому-то моя жизнь кажется сказкой, то это определенно не так. мне музыку берегли мне с мне сдержал зигин вот вчера буквально я была на презентации книги, мотивационной, да, когда, когда там пишут, что любой человек может сделать себя успешным. И тогда я сказала, что я не совсем верю в это убеждение, потому что мне кажется, что человек рождается с набором каких-то способностей. Кто-то рождается, допустим, музыкально одаренным, да? Он очень хорошо поет, очень хорошо играет там, на Думбре, например, да? но ему не хватает характера показать, донести. У него нет э, качества, как не, не стеснение, скажем так. Да? Он очень стеснительный, но он хорошо поет. Поэтому у нас становятся популярными те артисты, которые не имеют волшебного голоса, но они не стеснительны. Это и есть характер. Да, я не так хорошо пою, но зато я умею нравиться публике, я умею улыбаться, я умею двигать бедрами. Все можно донести через стержень, а характер это и есть стержень или его полное отсутствие. Вот, например... Я никогда не стеснялась выходить на сцену. Ни в три года, ни в пять лет. Ну, во мне это как-то родилось. Мне не нужно было объяснять или ходить к психологу и говорить, нужно снять вот этот занавес вашего стеснения. Вас, наверное, недостаточно любили в детстве. Вспомните, что такое любовь. То есть сейчас это очень модно, эти методики все, да? То есть вспомните, какой вы были маленькие, вспомните свои мечты и так далее. Ну, вот я такая родилась. Мне ничего не стоило прийти и сказать на публику. Я вот Юля знает. Допустим, если Юля не успела мне написать текст, и суфлер не работает, и я совершенно не этого не боялась, включалась камера, и я всегда находила те слова, которые нужно было сказать, мне не нужен был какой-то определенный текст, я не стеснялась красной лампочки, когда мне было 18 лет, например, и вообще, когда я пришла сниматься в кино, я же не знала, что такое сниматься в кино, да, но когда я увидела камеру, я подумала, что она моя родная, что я с ней родилась, и когда включилась эта камера, а рефлексы, если по-моему так называлась, кинокамера, я как вот на родного человека на нее смотрела и играла на эту камеру. У меня не было вот, знаете, ни страха, ни стеснения. И самое главное – сомнения в том, что я что-то делаю не так. И сейчас, когда я что-то делаю не так, я понимаю, что я что-то недопоняла, например, я говорю, вы знаете, я честно не понимаю в этом ничего. Вы не можете объяснить вообще, в чем проблема, потому что я обычный человек, и я не всегда понимаю и не должна что-то понимать. Если вы хотите чего-то добиться, вы должны быть интересны, прежде всего стеснительный человек человек сомневающийся в себе никогда ничего не добьется он так и будет сидеть тихо грибочком среди всех остальных таких же греков незаметных серого цвета я вам скажу что в моей жизни нет такого человека которому мне было бы стыдно посмотреть прямо в глаза это правда это очень важно для меня моя природная порядочность, которая присутствует. Это очень важно. И если бы я ходила по головам, и я бы сейчас здесь не сидела, я бы сидела где-нибудь в другом месте. А? А, э, нет, я, для меня это очень важно, а, мне очень важно спокойно спать а, и у меня очень сильно развито чувство стыда, мне очень стыдно, я однажды украла яблоко, а, я училась в третьем классе, лежала в больнице, у меня было Боткино, и мне было так плохо, а, это было ужасно, тогда в советское время а, яблоки были в дефиците. И мне очень сильно его захотелось, но у меня его не было. А у моей соседки оно стояло прямо ну, на тумбочке. Она спала, я дождалась, когда она заснет. И я... мне было так плохо. Я украла это яблоко и съела его под одеялом. Но мне было так после этого хорошо. И на утро я проснулась, она начала искать свое яблоко. Разразился страшный скандал. Пришли ее родители, доктора. Вы представляете, из-за яблока в советское это время? Оно было такое большое, вкусное. И я сказала, это я украла твои яблоко, мне, мне очень стыдно. И мне было невероятно стыдно. Мне было так стыдно, что мне стыдно до сегодняшнего дня. И после этого я поняла, что я никогда не смогу съесть чужое яблоко. Если говорить, ну... Ну, если расширить да, ваш вопрос, съесть чужое яблоко, это невероятно стыдно, даже когда ты болен Боткина. Вот. <coughs> ну, мне кажется, я ответила на ваш вопрос. Вот когда я слышу ответы известных людей, которые говорят, я вдохновляюсь морем или я вдохновляюсь, там, пальмами и, или еще чем-то, я, вы знаете, <coughs> иногда напоминаю себе какого-то робота, который не нуждается в батарейках. Или, может быть, потому что я прихожу домой, и меня ждет моя любимая семья, например, да? Любимый суп или любимая дочь, которая говорит, мамочка, как я тебя люблю. Но каких-то определенных источников э, заряжаться я не, не ищу. Мне не нужно для этого съездить на море или посмотреть на пальмы. Я вообще не люблю ездить на море, но я это делаю ради детей, если честно. Мне кажется, что меня вдохновляют мои идеи и мои проекты. Мне очень важно э, совершенствоваться. Мне очень скучно, если я завтра чего-нибудь не буду делать или чего-нибудь не придумаю. Я все делаю очень быстро. Если вы наблюдаете хронологию моих работ за год, например, да, то ну, я не знаю, кто так еще работает. Я, например, продюсирую 25 видеоклипов в год. Я продюсирую, например, один полный метр фильм, и я продюсирую два сериала в год, например, я делаю каждый год конкурс красоты. Я, ну, я невероятную большую работу проделываю, и для меня это вообще не работа. То есть, если я сегодня, завтра я выезжаю, например, снимать клип, то есть вчера я только презентовала один клип, завтра я буду снимать другой клип. И если во мне нет вот этого движения, то, наверное, тогда бы батарейка как раз таки и села. Вот, вот что важно. И мне совершенно неинтересно, что я сделала вчера. Я вообще забываю, что вчера был снят фильм, вчера был такой успех, вчера там вышел такой-то клип, он набрал столько-то просмотров, там такой-то хит, там люди сходят от него с ума, там и так далее. Мне вообще это не интересно. Мне всегда интересно, что будет завтра, куда я завтра поеду, что я завтра придумаю, что меня завтра ждет, какая встреча меня завтра ждет, с кем я должна успеть встретиться, и так далее, и тому подобное. Вот это движение в моей жизни придает мне, наверное, вот э -э -э этих сил. То есть наоборот, я от работы заряжаюсь, нежели от... Э чего-то другого. Случается именно так. То же самое случилось с фильмом «Гашик Журек, когда никто не верил в коммерческое кино, когда мне сказали представители Миломан, что никто не пойдет на казахский фильм, который будет снят на казахском языке. Я им сказал: это будет прецедент, это будет первый казахский фильм на казахском языке, который придут и будут покупать билеты, и у вас не будет мест в кинотеатре, потому что я это все видела заранее. И я не идиотка на самом деле. Я точно понимала, что это та идея, которая нужна, это должны быть те актеры, которые там нужны. Это все было в моей голове заранее, за год до самой премьеры. И Кстати, вот эта идея родилась у меня во время страшной творческой депрессии. То есть, я была настолько опустошена тогда, мне э, стукнуло 36 лет. Это такой очень э, кризисный возраст для женщины. Я проснулась в слезах 9 января и сказала, все, Баян, ты уже старая, ты никому не нужна, ты неинтересная, все интересное уже случилось. Наверное, все интересное уже закончилось, тебе нужно успокоиться, уйти с профессии, потому что тебе уже целых 36 лет. И это ужасно. Я находилась в таком состоянии, вы понимаете, когда ты смотришь на зеркало и видишь изменения возрастные, и когда с тобой все время восхищались и говорили, какая ты красивая девушка, когда у тебя море поклонников, и ты уже видишь, что да, фигурка уже не та, здесь морщинка, здесь все подсвисло, все. Да, это ужасно, да, ты уже старая. И вот так э, я вошла в глубочайшую творческую депрессию, которая длилась э, 2-3 месяца. И вот так однажды я в, в такой же депрессии ехала домой, и за одну минуту, буквально, может быть, за 10 секунд или за 5 секунд я придумала этот фильм. Он просто у меня вот здесь каким-то образом, вот это пришло ко мне, сказала, «Все, это будет фильм, там будет сниматься Миромбек, там будет сниматься Мульдер". Это будет история такая, я буду играть саму себя, все будут играть. Все это воедино придумалось. И да, я даже не могу сказать, за сколько времени. И я на следующий день пришла на работу и сказала, девочки, я выздоровела. Мы будем снимать кино. Какой я никогда не снимала кино? Что это такое кино? Я не знаю, как мы будем это снимать. У нас нет денег на кино, но это вообще не важно. Вообще не важно. Поэтому, когда рождается идея, и ты точно уверен, в том, что эта идея сработает, всегда найдутся инвестиции. Поверьте мне, всегда. Вот Вы можете придумать любую идею, но если вы в нее не верите, вы не найдете инвестиции. Но если это та идея, в которой вы уверены, вы всегда ее осуществите. Просто на собственном примере говорю. Мне кажется, что дай Бог, если мне сколько отмерено, даже если мне будет 70 лет, мне будет казаться, что я еще молодая, и что все самое интересное у меня еще впереди, и что чего-то я там не доделала. И до сих пор, когда мне говорят, «О, синтаева вот там вы такие проекты сделали», там, мне честно вам скажу, мне неудобно, потому что мне кажется, что я еще ничего не сделала. Это действительно правда. <связать> <связать> <связать> вот поэтому оценку, мне кажется, еще ставить рано. Вижу свою старость а, а, на берегу океана, и мне хочется написать какие-то мемуары. Мне кажется, что вы все купите эту книгу, вы тоже будете старенькие, вы вспомните нашу встречу. А, и мне хочется очень много рассказать а, того, чего я сейчас вижу, с кем я общаюсь, сколько людей мимо меня, я мимо кого-то. Какие-то встречи, какие-то расставания, какая-то боль, э, творческая боль, которую я, безусловно достаточно часто испытываю, потому что расставаться с теми, кого ты родил, скажем так, да, очень тяжело. И когда они говорят, что ты мне больше не нужен, не словами, а поведением, да, а теперь я сама, я сама такая по себе классная или классный, например, да, давайте как-нибудь я без вас справлюсь, да, потом они понимают, что это все не вечно, но это боль, которую я испытываю из раза в раз. Но уже, наверное, сердце мое несколько почерствело, и я это воспринимаю как должное. Ну, ко мне сейчас пришли новые девочки, им по 18-19 по 19 лет, я на них смотрю и его вот думаю, ага, через пять лет ты скажешь вот так. Артист, как сказал мой коллега Игорь Крутой, существо неблагодарное.